Точной огранки. В данной серии представлены выключатели, 1 и 2 клавишные с индикатором и без. Также в серии присутствует переключатель, который можно использовать для управления светом из разных точек квартиры или дома. А также демирующий выключатель на 500 Вт, тоже тип триал. Данный диммер можно использовать только с галогенными лампами и лампами накаливания. Димирующий механизм, который может, можно будет использовать со светодиодными лампами, а в данный момент разрабатывается. Поэтому я очень надеюсь, что в этой серии также будет и диммер, которым можно будет управлять лампами светодиодными. Розетки также представлены в различных модификациях, одноместные и двухместные, с заземлением и без. Помимо этого, в ассортименте есть информационные розетки для подключения телевизионной антенны и для передачи данных. На текущем слайде я предлагаю вам посмотреть интерьеры. Вы видите классический интерьер и интерьер в стиле модерн. Очевидно, что серия вписывается в каждый из них. как, впрочем, в интерьер хай-тек, который обрел большую, большую популярность за последние годы. В финале ассортиментной линейки серии «Катрин» встраиваемые розетки с крышкой. Важно отметить, что есть возможность объединения и сочетания всех моделей серии в рамках от двух до четырех постов. И завершаю обзор. В серии описанием основных характеристик и преимуществ Катрин. Повторюсь, что рамка выполнена из закаленного стекла толщиной 3 мм. Материал внешнего корпуса ABS пластик. Внутреннего полипропилен, не поддерживающий горение. Срок службы на данное издения 7 лет. Основные плюсы данной серии заключаются в следующем. Они имеют надежную латунную контактную группу. Концы контактов-выключателей изготовлены из технического серебра, что продлевает срок службы изделия. Наличие защитных шторок также присутствует. Дизайн продукта претендует на премиум-сегмент, однако нам удалось сформировать ценовое предложение ниже, чем у конкурентов. Сейчас я предлагаю сделать паузу, и давайте я отвечу на вопросы, на которые не прозвучали ответы. Из 100% продукции этого бренда, сколько процентов рекламации и брака? Процент рекламации не выше 1%. Цвет стекла один или несколько? Цвет стекла пока один, молочно-белый. Но в перспективе, я думаю, что мы заведем коммерческие цветорамки. Катрин дороже Эрны, если да, то насколько? Катрин будет дороже Эрны на 30-35%. Вы видите на слайде под звездочкой выгодное ценовое предложение. У меня есть комментарий, что окончательная цена будет установлена после поступления товара на склад. А, эта серия придет в августе 2020 года, и окончательную цену мы уже выставим в августе. Дешевле Веркеля. А, дешевле Веркеля? Да, дешевле. Еще какие-то вопросы у вас есть вот, по тому, что я рассказала? А, да, производство Китай. Давайте продолжим. Я еще сделаю несколько пауз. Будет возможность задать вопросы, если вдруг они появятся. Гарантия один год. И на Эрну, и на Катрин. Для сферы жилищно-коммунальных хозяйств мы рекомендуем серии накладной электроустановки Брест и «Бэйсик». Хочу пояснить, что рекомендации по сферам применения достаточно условны. В принципе, данный тип электроустановочных изделий предназначен для использования в любых бытовых незапыленных помещениях с требованиями проведения открытой электропроводки. Это могут быть частные деревянные дома, некоторые гостиницы, в больницах требуют иногда накладную электроустановку, в офисных помещениях. Серия «Брест» представлена двумя моделями 10-амперных выключателей, одноклавишным и двухклавишным, а также розеткой с крышкой на 16 ампер, она с заземлением идет. Степень защиты у данной розетки IP44. Белые и черные цвета удовлетворяют потребности в базовых исполнениях. В качестве преимуществ хочется отметить наличие оцинкованных пружин на креплении крышки, которые устойчивы к образованию коррозии. И то, что внутренние части состоят из армамида. Армамид — это негорючий полиамид, материал, который не поддерживает горение. АБС-пластик в данной серии устойчив к ультрафиолетовому излучению. Это важно, так как со временем накладная электроустановка белого цвета у некоторых конкурентов начинает желтеть. Хочу отметить, что мы контролируем, чтобы в производстве нашей электроустановки использовался первичный пластик, который сохраняет все свои свойства и цвет на протяжении всего заявленного срока службы. Серия Basic. Выключатели этой серии выполнены в белом цвете и двух модификациях с индикатором подсветки красного цвета и без подсветки. Клиент может приобрести двухклавишные и одноклавишные выключатели в зависимости от его потребности. Все они рассчитаны на ток 10 А. Все розетки данной серии, одно и двухрозеточные, имеют заземление и маркировку. Они рассчитаны на ток 16 А. Преимущества серии заключаются в простоте и удобстве монтажа. Кроме того, серия отличается компактным и аккуратным дизайном. Аналогично предыдущей серии АБС-пластик устойчив к ультрафиолетовому излучению. Уже в августе 2020 года мы планируем привести серию BASIC в черном цвете. Характеристики серии Brest и BASIC схожи друг с другом, поэтому я объединила их для вас на одном слайде. Номинальное напряжение устройств 250 вольт, материал току ведущих частей латунь. Повторюсь, что внутренний корпус, корпус серии Брест выполнен из армамида, а внутренний корпус серии Basic выполнен из ПВХ-пластика. Оба этих материала не поддерживают горение. Срок службы всех изделий 5 лет. Для помещений с повышенной влажностью и запыленностью мы предлагаем готовое решение в серии «Вилена», которую конечный клиент может использовать на производствах и, склад... и а, для складских помещений. А, но выключатели розетки IP54 для открытой установки, они также предназначены и для частных помещений, подвалов, гаражей, мастерских. Без проблем они могут эксплуатироваться и на открытых пространствах под навесами. Дизайн изделий отлично подходит как для бытовых подсобных помещений, так и для промышленных объектов. В линейке этой серии мы предлагаем выключатели двухклавишные и одноклавишные, номинальным током 10 А. Различные комбинации блоков выключателей и розеток, а также проходной переключатель. Проходной переключатель я вынесла в особенность, он позволяет управлять источником света из разных мест что тоже бывает очень полезно. Данная серия отличается технологичными материалами, сборкой высокого качества. Приобретая электроустановку IP54 Штекер, следует отметить, что клиент получает европейский уровень качества за среднерыночную цену. прочный корпус, изготовленный из АБС-пластиком, таковедущие контакты из латуни, а внутренние и внешние корпуса изделий не поддерживают горение. А важно сказать о наличии защитных шторок данной серии, что является большим плюсом, так как некоторые производители в целях экономии не используют защитные шторки в подобных сериях. Я сейчас сделаю еще одну паузу и посмотрю на вопросы, на которые не дали ответы мои коллеги. Почему в серии «Брест» нет полной линейки? Мы считаем, что серию «Брест» вполне дополняет серия «Бэйсик», поэтому не стали заводить дополнительные модели. Если вы считаете, что не хватает каких-то позиций, то, пожалуйста, порекомендуйте, что нам следует завести в этой серии. Какие у вас еще вопросы по, значит, по материалу, который я вам рассказываю? Не стесняйтесь их задавать. А, переходим к следующему. А, Елена будет дешевле Рександ. А... Цены будут примерно одинаковые. Да, качество. Так, секундочку. По поводу качества. Хочу разделить ваш вопрос на два блока. По поводу качества конкурентов. Я бы не хотела обсуждать данный вопрос в компетенции данного семинара, потому что не хотелось бы мне кого-то либо принижать из конкурентов, либо наоборот завышать качество. Поэтому здесь я опущу этот вопрос. По поводу цены... Цена «Велены» будет в рынке примерно на уровне «Элександр». С мая 2020 года мы ввели в наш, наш ассортимент удлинители, которые производим в России. Удлинители представлены в трех сериях Home, «Хоум», «Стандарт» и Professional. Изделия серии Home предназначены для бытового использования внутри помещений. Для этой серии допускается подключение электроприборов мощностью до 2,2 кВт. Силовые удлинители на пластиковых катушках серии «Стандарт» также рекомендуется использовать внутри помещений, однако здесь уже появляется возможность подключать электроприборы с суммарной мощностью до 3,5 кВт. А к силовым удлинителям на металлических катушках серии Professional, аналогично серии Standard, можно подключать приборы до трех с половиной киловатт. Но в отличие от предыдущего, его можно использовать на улице в широком температурном диапазоне. О температурном диапазоне Professional я расскажу на следующих слайдах. Штепсельные электрические удлинители штекер на 2 и на 3 розетки выполнены в модификациях без заземления и соземления. Они оснащены несъемными гибкими кабелями ПВС сечением 0,75 квадратных миллиметров и классом гибкости М5. Что это значит? Это значит, что данный кабель состоит из меди и обладает высокой гибкостью. Удлинители имеют длину 1,8, 3, 5, 7 метров каждой модификации. Удлинители на 4 розетки не имеют заземления и оснащены кабелями 3 и 5 метров. Обратите внимание на удлинитель на рамке. Их кабель имеет длину 10, 20, 30 и 50 метров. Рамка, изготовленная из прочного пластика, имеет рукоятку для переноски. Кроме того, они имеют заземляющий контакт на розетке, соответственно, первый класс электробезопасности. На следующем слайде я хочу показать вам фото изделий в упаковке. На каждую упаковку нанесен QR-код, пройдя по которому уже в июне 2020 года вы сможете посмотреть видеообзор по всему ассортименту удлинителей бренда Штекер. Подключение всех электрических продуктов серии Home к электрической сети осуществляется с помощью литой штепсельной виллы. Акцентирую внимание на том, что материал жил, стопроцентная медь, Внутренние блоки для таковедущих контактов не поддерживают горение. На колодках присутствует маркировка. Сравнивая цены, мы сделали вывод, что наше ценовое предложение одно из самых выгодных на рынке. Срок службы на удлинителе серии Home не менее пяти лет. Мы переходим к обзору силовых удлинителей, которые рекомендуют для производственного и строительного сегмента. Чаще всего такие удлинители используются для подключения электроинструмента на строительных объектах, но бывают также полезными и на различных производствах складах. Не стоит забывать, что их используют также в бытовом сегменте, например, при проведении ремонтных работ обычно подключают электроинструмент, а на приусадебных участках, садовую технику. В общем, в быту тоже они применимы. А все силовые удлинители оснащены розеточным блоком на 4 места. Имеют заземляющий контакт и первый класс электробезопасности. Так, Я сейчас расскажу про удлинители до конца, сделаю паузу и отвечу на вопросы, на которые вы еще не получили ответ. Удлинители на пластиковой катушке серии «Стандарт» имеют степень защиты от пыли и влаги IP20. Они оснащены кабелем ПВС с сечением 1,5 мм, а литой вилкой на 16 А. Кабель удлинителей имеет длину 30 50 метров. Материал от ведущих жил также стопроцентная медь. Внутренний блок для контактов не поддерживает горение. У данного продукта есть возможность выключения приборов с помощью кнопки на катушке. Металлическая рамка, к которой присоединяется катушка, очень устойчива. Это имеет значение при эксплуатации прибора. Одно из главных преимуществ заключается в конкурентоспособной цене на данный изделие. Силовые удлинители на стальной катушке серии Professional имеют степень защиты от пыли и влаги IP54. Их розетки защищены дополнительными крышками на пружинах. Удлинители оснащены кабелем КГ. Эта аббревиатура обозначает силовой гибкий кабель сечением 2,5 квадратных мм. миллиметра. Также у него есть сборная колчуковая вилка на 16 Ампер и защитный механизм выключения питания. Кабель силовых удлинителей штекер имеет длину 30 50 метров, так же, как и в серии «Стандарт». В заключение хочу обозначить преимущества серии, о которых я еще не сказала. Латунная контактная группа на вилке – Кабель выполнен из синтетического каучука, что позволяет ему быть устойчивым к механическим повреждениям и выдерживать большой перепад температур от минус 40 до 50 градусов. А внутренний блок для такой ведущих контактов не поддерживает горение. Очень большой плюс, что в этой катушке имеется встроенная автоматическая защита от превышения нагрузки подключаемых приборов свыше 3,5 кВт. Срок службы удлинителей составляет не менее пяти лет. Гарантия на все удлинители бренда «Штекер» — один год. Сейчас я сделаю паузу и отвечу на ваши вопросы. Немножко вернемся к розеткам. Розеток с IP44 с USB не будет. Скажите, пожалуйста, речь идет о какой серии? Видимо, о серии Брест и Basic. Там есть розетки IP44. Пока мы не планировали заводить данный тип розеток, но если у вас есть клиенты, которым это требуется, пожалуйста, напишите. А бытовые удлинители будут с выключателями на корпусе? Да, будут. Это такой самый первый шаг, который мы сделали пока без выключателей. Самый востребованный ассортимент предложили. Естественно, будем дальше развивать эту группу. На проводе есть ли маркировка ГОСТ? На проводах серии HOME маркировки нет. На проводе серии Стандарт нет. На PROFESSIONAL да, есть. Я предлагаю двигаться дальше. А, секунду. А есть ли удлинители небольшой длины, но IP4467? Пока нет. Пока в ассортименте только то, о чем я рассказала. Но обязательно запишу себе это, потому что это интересно, ip четыре. Удлинители. Нужно посмотреть, у кого они есть на рынке, а как они продаются, есть ли клиенты на них. Так, вопросов пока больше нет. Об ассортименте клемных соединений я хотела бы вам рассказать с точки зрения общего обзора. Чтобы просто обозначить данную группу, что она у нас есть, продается, хочу сказать, что это первый ассортимент, который появился в компании Штейкер в 2018 году. И именно благодаря ему мы заняли сильные позиции среди конкурентов с точки зрения идеального соотношения цены и качества продукта. На данном слайде винтовые клемные колодки являются самым популярным типом соединений, так как простых применений. применении обеспечивают надежный контакт, обладают достаточно низкой ценой. Они могут устанавливаться общей планкой по 12 пар, что делает их отличной заменой для барьерных соединений. Также планку можно разделить на группы, разрезать и использовать в распределительных коробках или в качестве временных соединений. Компактные универсальные клеммы привычные и также просты в использовании. В основном они актуальны для бытового потребителя, в том числе в DIY-сетях. Кстати, клеммы в розничной упаковке «Штекер» очень востребованы клиентами. Обычно эти клиенты имеют свои небольшие розничные магазины. Я вот в правом верхнем углу показала вам упаковку, как она выглядит. Достаточно компактная, есть специальный крючок. В данных клемах применяется пружинное соединение, что обеспечивает надежность контакта как для одножильных, так и для многожильных медных проводников достаточно широким диапазоном сечений. Соединительные клеммы штекер 224 серии в основном используются для быстрого, надежного подключения люстр и бра. Здесь монтаж не требует использования специальных инструментов, как в винтовых колодках, например. Отличительной особенностью этих клем является то, что они применяются при соединении одножильного проводника с многожильным. Вот схему вы можете увидеть на слайде. Тоже достаточно наглядная она. Двусторонние клеммы для фазных проводников предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных проводников в цепях с напряжением до 450 вольт. Представляют собой типовую схему подключения, необходимого количества фазных, нулевого, рабочего и защитного проводников, которые объединены в единый корпус. Наличие отверстий в верхней части корпуса клемы предназначены для измерения. Электрических параметров цепи без отсоединения. Вот здесь поближе изображены эти клемы. В данной клеме могут сочетаться два типа кабелей одножильный и многожильный. Также в этой группе есть клемы с контактом заземления, вот они посередине, которые надежно фиксируются в ней и одновременно на металлической панели светильника. Потому что в самом контакте заземления есть опущенные уголки. Вот здесь. Достаточно хорошо фиксируется. Помимо этого, наши кремы брендированы все. Это тоже достаточно хорошее качество Аналогично предыдущему типу клем, эти соединители применяются для создания изолированных соединений фазных проводников. Их удобнее использовать в случае, если необходимо сэкономить место в распределительной коробке или сэкономить на самих клеммах, так как одной фазной клеммой можно заменить два или три обычных устройства. Я завершила свой рассказ о продукции. Сейчас можно посмотреть вопросы, на которые не было ответа. Если у кого-то вопросы еще. Я вижу вопрос про вилки. Но, к сожалению, в... Тему данного вебинара а вилки не входят. Мы сейчас говорим об электроустановке настенной. Поэтому давайте, когда я буду рассказывать про вилки в следующем вебинаре, я этот вопрос зафиксирую и освещу в вебинаре. В текущем и будущем году мы планируем развивать направление электроустановочных изделий. Хотим облагородить базовый ассортимент декоративными сериями электроустановки. Будем продолжать развивать группу удлинителей и уже летом хотим вашему вниманию представить сетевые фильтры, а также удлинители рулетки. В данный момент мы разрабатываем спецификации по навесным и встроенным боксам. IP41, IP54. В планах также завести клеммы на один рейку для установки бокса как раз, а также инструменты для электромонтажа. Для клиентов, которые уже работают с нами, мы разрабатываем стенды на продукцию штекер. Так, например, стенд с клемными соединениями уже отправляется клиентам с 2019 года при закупке данного товара на стенде на 15 тысяч рублей. Обращаю ваше внимание, что мы активно продвигаем бренд в соцсетях, имеем свою страницу в Instagram, аккаунты на Facebook и ВКонтакте, а также ведем свой канал на YouTube. И, конечно же, добро пожаловать на наш сайт с удобной навигацией, где вы можете подробно изучить продукцию компании Штейкер, узнать об истории создания, прочесть новостную ленту. В общем, узнать о компании гораздо больше. Так, я немножко остановлюсь. Максимальное сечение проводов в клемму можно завести 2,5 квадратных миллиметра. А каких? Пожалуйста. Если у вас возникли дополнительные вопросы или вы не получили ответы на них в ходе вебинара, пожалуйста, пишите в чат. Постараемся ответить. Также записывайте контакты компании, можете связаться с менеджерами удобными для вас способами, по e-mail, по телефону. На сайте также есть все контакты. уточнить, что два с половиной квадрата это для одножильного проводника, для многожильного проводника можно до четырех квадратов использовать. Большое вам спасибо за участие. Я завершила. Я с вами прощаюсь. Вопросов больше не было. Рассчитываю с вами встретиться в следующий раз, когда будет следующий вебинар по штекеру. Все, до свидания всем. Спасибо вам за участие.